Вы замечательная личность, но очень остро как-то вдруг потребовалась вам наличность, не смог помочь и лучший друг, и банк вам отказал в кредите, и ситуация как ночь. Прайм деньги к нам, тогда идите. Уж мы-то сможем вам помочь. Заем? Расставим все акценты. До 500 тысяч рублей приставки от от 5%. Так действуй, забирай скорей. Заем у нас не без залога. Залог, недвижимость, авто, достоинств, преимуществ много. Увидел? Ты нас запомни, если что. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса